Всем привет! Сегодня я хочу снова сказать пару слов про Дома Декос. Мы когда-то давно-давно о нем уже говорили, но информация обновляется, поэтому желательно все-таки еще раз о нем поговорить. Домодекоз – это полевой клещ, который живет у нас на коже. Еще он называется жужлица, так нежно. Вот. Нюанс в том, что он сопровождает человека по жизни, на самом деле. Практически 80% людей так или иначе в той или иной форме являются носителями этого клеща. Питается он сальными выделениями кожи, любит, соответственно, селиться в волосовых фолликулах, волосяных фолликулах. И, и соответственно, селится преимущественно на лице, там, где много Себиумы выделяются и также любят зону бровей и ресниц. На ресницах на краю века у нас есть, открываются такие железы специальные, мейбомиевые железы, которые выделяют аналог липидного секрета на коже лица. Вот. Нужен этот секрет для того, чтобы увлажнять поверхность глаза, для того, чтобы стабилизировать слезную пленку и, соответственно, предотвращать высыхание поверхности глаза. Так вот. Демодекс любит селиться и там тоже. В норме, в норме он не вызывает никаких реакций. Он обычный наш оппортунист, скажем так, живет и ничего не происходит. Но если происходят какие-то изменения на коже лица у человека, если происходят какие-то заболевания, вот, если иммунитет падает, то он, как любой условно-патогенный, Сосед может развиваться и давать неприятные осложнения. А чаще всего это проявляется либо у подростков, либо у пожилых людей, у которых снижен иммунитет, и проявляется в виде красных пятен, красных высыпаний или а, сопровождает акне у подростков чаще всего. А если сделать соскоб в этот момент с кожи, то можно найти демодекс непосредственно в этом соскобе. Его будет видно только под микроскопом физически, глазом, его увидеть практически нереально. Поэтому обычно стараются взять анализ и смотреть, есть демодекс или нет. И естественно, если он есть на коже лица, он не может не быть на веках, он не может не быть на бровях и в других частях. Ну, лица. Поэтому в рекомендациях обычно провериться у офтальмолога, посмотреть нет ли каких-то проблем с ресничным краем века, нет ли раздражения, красноты. Очень симптоматично для Демодекса это зуд. Зуд век, особенно в наружном углу глаза, у внутреннего угла глаза, который сопровождается покраснением угла глаза, такой ангулярный глифорит. Также может проявляться скоплением мелких чешуек на крае ресниц, по краю роста ресниц и вызывать неприятные ощущения, особенно по утрам. Кажется, как будто у вас конъюнктивит, но вы смотрите, вроде конъюнктивы спокойные, глаз не красный, а веки раздраженные и, и чешутся. Это очень неприятно, это надо лечить, поэтому, если вы заметили у себя такие симптомы, может, лучше обратиться сразу к специалисту, посмотреть, нет ли вот этих проблем, сдать анализ на демодекоз, проверить, нет ли его. Если же в, как, по каким-то причинам до да, офтальмолога вы дойти в ближайшее время не сможете, вы можете, Можете самостоятельно начать применять, применять блефорогель-2. Это специальный гель для лечения демодекоза век. Наносится он тонким слоем два раза в день по краю роста ресниц. Можно аккуратно пальчиками, можно ватной палочкой. Вот, при... Но... Помните, что лечение должно быть длительное, а если это сопровождается еще и изменениями на лице по типу акне, то, конечно, лучше обратиться и к дерматологу и пройти уже комплексное лечение. Также часто бывает необходимо противовоспалительное лечение, но это лучше уже советоваться непосредственно с офтальмологом. Поэтому я рекомендую всем сначала обращаться к специалисту, и только в крайних случаях, когда нет возможности обратиться к специалисту, заниматься самолечением. Поэтому наблюдайте за собой, будьте здоровы!